Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, с вами Александр Найсмирнов команды Grand Masters и Team Blast на карте The Inferno. В данный момент у ребят поножовщина, такая вот прям откровенно жесткая и дикая на меду, и сейчас Грандмастерс находится в обороне, как и Team Blast, собственно, в атаке. Но в любой момент все может поменяться после того, как одна из команд, естественно, выиграет ножевой раунд. Обе команды из Украины, и это еще, помимо всего прочего, обусловлено тем, что данный шоу-матч проходит в Киев-Киберарена, что логично, черт возьми, именно поэтому команда из Украины. Ножи выигрывает команда Blast и, собственно говоря, выбор страны переходит именно за них. И как-то долго не могут ребята определиться, с какой стороны им все-таки начинать. Но принято решение начать непосредственно в... Так, одну секундочку. Непосредственно начать в... Обороне. Это, естественно, очевидное и правильное решение. А как еще, скажите мне, пожалуйста, на милость разыгрывать э, подобные матчи? Но ну, я лично вижу только как раз-таки розыгрыш, именно находясь со стороны обороны. Супер Хьялте! взрывает с хаешки сразу двух соперников. Вместе с Сайлаксом они... Успели прогреть оппонентов на банане. И в результате грандмастер сходу потеряли двух игроков. У Тревиса 13 хп, Шок-фингер 87, и Финдеус 84 хелспоинта. Но, однако, ситуация равная. 3 в 3. И грандмастеры все-таки не оставляют надежды запушить точку Б. Шокфингер, фингер как и хорошие настрелы в дым. Ну, правда, без фатального демейджа. А вот здесь уже фаталити получается сделать. И оно выглядит куда более устрашающим. ой ой ой ой, -ой! второй минус от Шок-фингера. Как быстро редировать. Идеют ряды команды Team Blast. Остается только один Magical. И, в общем-то, здесь, конечно, перестрелка на дальней дистанции ему, конечно, на руку. Но неожиданный шок Фингер, Очень неожиданный, черт возьми, делает квадрокилл в этом раунде. Это, конечно, какая-то жесть. Жесть, жестянка, дамы и господа. Счет в матче становится 1-0. Грандмастерс выигрывает пистолетку. И давайте, наверное, пробежимся по составам. Грандмастер представляет Тревис, BX, Шок-фингер, Шабо и Финдус. Команда Тим Blast это Дрейк, Самизи, Сайлакс, Мэджикал и Супер Ну, собственно говоря, BX первый открывается на мидл и делает. Сразу один фраг. В общем-то, далее, конечно, его пропушивают, но беспроблемно в целом проходит экономический раунд антиэкономический, прошу прощения, для команды Грандмастер. Как вы можете заметить, счет. В общем-то красивый, счет прекрасный 2-0 и Team Blast по-прежнему Могли бы быть без денег Если бы, конечно же, не обновленная экономика Counter-Strike Global Offensive Почему я заостряю на этом внимание? Ну, потому что, возможно, возможно Многие не знают, что экономика в CS:GO Немножечко отличается от той самой Экономики, которая присутствует В CS 1.6 Это две разные экономики Финдус забирает Суперхиал И Сайлекс. Отличные два минуса «Тревис». Разменивается, забирая Мэджикала И ситуация 3 в 3 Полное равенство на доске, если можно так выразиться И, в общем-то, попытка Опять же, прессинга на точку Б Имеет место быть Шокфингер хороший э, Минус по Сайлоксу И даже поставлена бомба уже практически Вот прям на гробах она, собственно говоря, и установлена Есть на ХЛП один из игроков обороны Второй еще только-только в процессе перетяжки Но в это время, в общем-то, из-под церкви Сам Мэзи забирает Шокфингера Дрэкс Дрейк забирает БХ и последним остается Трэвис. Для Трэвиса ситуация, конечно, максимально непростая, потому что бомба вроде бы установлена под него, но все-таки соперников аж целых двое. И плюс лежат дымы, еще попробуй найди здесь кто тут, где находится, и попадает в голову! Минус самый остается один на -один с Дрейком, попытка прострелить через дым, но Дрейк все-таки уцелел. Но времени на дефьюз уже не остается, дамы и господа. Тревис делает просто какую-то чудовищную работу. Вытаскивает раунд для своей команды, не позволяя забрать его, разумеется, своим соперникам. И счет становится 3-0. Красивая и грамотная в какой-то степени постановка бомбы, в общем-то, принесла победу в этом раунде. На мой взгляд, именно поставленная бомба здесь сыграла... Решающую роль Быть она поставлена в другую точку какую-то В другую позицию Отличные, кстати, Молотовы. Ну, молотов, с одной стороны, это, в общем-то, и неплохой Если на полторашке кто-то сидел бы Тогда этого кого-то, естественно Этот молотов выкурил бы Но вопрос, с какой целью бросался этот молик Шабо Не отпускает Самизи. Далее мы видим с вами прессинг Пушинг, как хотите, выход на точку А, одним словом, и Magical с на наперевес сидит в сайте, забирает БХ, и, конечно, больше никого не забирает, потому что, ну, большое количество игроков атаки в любом случае его бы здесь продавливало. 4 в 3, оборона без девайсов, но с пистолетами и достаточно горды. видимо, будут все-таки пытаться отжать какие-то девайсы у игроков. Атаки, я не думаю, что здесь хоть какой-то ретейк, возможно, снайперская винтовка у Шок Фингера работает как часы. Ну, а Трэвис, собственно, находясь как бы на зелени, вырубает Дрейка в библиотеке и следом, господи, отстреливается еще и по Сайлаксу. И это бесподобный хэдшот номер два от Трэвиса в данной ситуации. Хэдшот раздает он действительно прям жесткие-жесткие. 4-0. Акбал, приветствую вас, многоуважаемый вы мой. Начало для атаки, ну, сверх, по-моему, многообещающее Хуже, в общем-то, оборона разыгрывать сильную сторону, по-моему, даже не может Ну, а куда еще хуже? че ж, минус 1-4, что ли, такой счет должен был бы быть И тогда, по идее, можно было бы сказать, что оборона хуже уже сыграть не может Ну, на самом деле, конечно, 0-4 Малость непрофитный счет Но в перспективе, опять же, можно выходить, например, на 1-4, да? Никто этого, в общем-то, не отменял ну, моликами раскидывают, как обычно, самые опасные позиции, дабы кого-нибудь с этих позиций, в общем-то, снять Вопрос, конечно, остается по-прежнему открытым Снимают ли эти молотовы конкретно кого-то с конкретно каких-то позиций? Пока сложно предположить, но однако же мы с вами видим, что под точкой Б игроки атаки скопились только лишь для того, чтобы сделать фейк выход, и в это же время начнется выход на точку А. По крайней мере, первым уже погибает Финдус, и снайпер команды Грандмастерс решает, не нужно, в общем-то, здесь размениваться. Я, наверное, полностью с ним согласен, в соло открываться со снайперской винтовкой. Действительно, поистине малоперспективная затея. Здесь у нас буст, буст в виде 2D от команды Team Blast и Самази забирает вражеского снайпера И, в общем-то, дуэль снайперов за командой Team Blast. И надо уже выходить на точку А. Времени-то, на самом деле, остается не так уж и много. 30 секунд. И надо понимать, что будут еще какие-то перестрелки. Какие-то микро-моменты, которые обязательно нужно выигрывать, если есть надежда на победу в этом раунде. Но Сайлакс закрывает Тревиза. И парное звено БХ вместе с Шаба. Ну, здесь, скорее всего, конечно, победы не достигают. Что мы с вами, в общем-то, и видим. 4-1. Вспомнили Team Blast наконец-таки, что они играют за сильную сторону, и это не может не радовать Всегда приятно видеть, что команда, в общем-то, пользуется сильной стороной И здесь, благодаря столь закрытой обороне, Team Blast смогли Смогли, но надолго ли их хватит? Тут, конечно, опять вопрос в продуктивности действий команды Гранд Которую, я считаю, в общем-то, играет весьма продуктивно Глупо отрицать факт того, что команда ввела 4-0, и ну, продуктивность-то присутствует X, пользуясь тем, что Не имеет девайса Решил все-таки сыграть в аркаду из дымов И собрать хоть какую-то информацию для своей команды Которой, кстати говоря, смог воспользоваться Трэвис Благодаря ему э, команда Grand Masters Получает возможность разменяться И зайти на точку Б. Во всяком случае, пока лежат дымы на хелпе Но стараться и пробовать, я думаю Все-таки стоит Ну, я имею в виду, конечно, заходить на точку Здесь по-прежнему у нас сидит Мэджикал Мэджикал замечает Финдуса И, конечно же, его убивает а на что еще он рассчитывал Финдус? Минус Тревис от снайперской винтовки с Амази. Здесь очевиднейшим фактом, дорогие мои друзья, на мой взгляд, является то, что Грандмастерс ну, слишком перетянули с выходом. Ну, куда интереснее было бы выйти. Может быть, чуть-чуть жестче, может быть, чуть-чуть быстрее. Но вот это восседание, так скажем, команды на кафеле в целом не принесло никакого профита, как вы, в общем-то, могли сейчас заметить. Ну и, конечно же, теперь... Гранд Мастерс вынуждены проводить экономический раунд, как минимум один, а учитывая деньги Трэвиса и Шабо, вполне возможно, что и не один. Ну, на точке Б, кстати, по-продумански стоит только один игрок, а выход основной-то нужно принимать именно на споте А. Финдус успевает забрать дигла Дрейка, но это единственный минус, по всей видимости, который вообще сумели сделать здесь ребята из команды Гранд Мастерс. Трэвис против четверых, и это та самая ситуация, когда один в поле не воин. Хотя есть второй армор, безусловно, этот является плюсом. И Дигл, ну, не самый, как бы как известно, плохой пистолет. Реализовать его вполне себе возможно. Как в упор, так и на дальней дистанции. Но тут, опять же, тайминги. В, в, в подобных ситуациях уже многое будут решать тайминги. Как правильный игрок обороны будет принимать позицию игрока атаки. И, естественно, как правильно Трэвис будет открываться. Ну, во всяком случае, Трэвис открывается весьма и весьма сейвово. По пикселю аккуратно пытается все чекать и не сумел, к сожалению, забрать он сам изи. Оставил ему 24 хелспоинта и вот он, нюанс Дигл часто помогает выиграть, но только при том случае, если ты с него ваншотишь Абдуманоп, приветствую вас, приятного вам просмотра Ну и, собственно, да, три девайса и два пистолета ну, не, не совсем два пистолета Окей, Шаба приобрел УЗИшечку Мак 10 Мак 10 девайс хороший, но только, опять же, в упор, да То есть там вопрос, как все разойдется на банане Потому что на банане можно, как вы понимаете, просто и застрять Причем капитально Под двумя ХАЕшками, в общем-то, можно и не выжить И, как вы видите, по лайфбарам команды Гранд Мастерс Там уже действительно прилетала куча ХАЕшек В результате которых, в общем-то, Трэвис и Шокфингер уже практически не живы Скорее мертвы, чем живы. Мэ <смех> <смех> Нихрена себе, Magical! Вот этот хедшотище. Просто подловил пропрыгивающего соперника. Замечательный и очень-очень крутой а выстрел сейчас продемонстрировал нам игрок обороны. И следом еще один минус в его исполнении. Супер Хьялте. Минус BX, и Трэвис вместе с Шабо остаются вдвоем и вынуждены просто покинуть позицию на точке Б, так как там хорошего уже ничего не светит. Тревис, приветствую, кстати говоря, да, Трэвис, тот самый Трэвис, который сейчас присутствует на трансляции. Ну и как вы можете заметить, как вы можете заметить, игроки атаки разбежались, ну, кто куда, но Трэвис убежал Дальше всех, потому что ему теперь только сейвить в результате гибели товарища по команде. Перспектив, кроме как засейвить девайс, ну, по сути, здесь никаких не остается. Что можно сделать за ни много ни мало 20 секунд? Ну, хорошо, даже там, окей, за 30 секунд что можно было сделать? Эйс дать и поставить бомбу? Ну, прям не очень верю. Не то, чтобы я думаю, что Трэвис слабый игрок, нет, совсем нет. Просто это даже сильный игрок. Реально прям какой-нибудь профессиональный КСР не сумеет сделать. Поэтому здесь, конечно, это самое адекватное решение. Ибо денег и так у команды Грандмастер Скотт наплакал. Поэтому хоть какие-то... Деньжата перенести в виде девайсов В следующий раунд, это уже в любом случае Огромный профит Но тем временем Тим Blast сравниваются со своими соперниками И вот она та самая все-таки Сильная сторона, которая неминуемо Помогает команде Тим Blast Отыгрывает различные позиции Хотя если мы вспоминаем о Так, у нас, кстати говоря, пауза Тактическая, по всей видимости. И если ее взяли ребята из команды Grandmasters, тогда я охотно в это верю. Пауза им действительно сейчас нужна, так как, ну, все-таки проиграть 4 к ряду не самое приятное, что могло бы произойти с командой. Однако, опять же, возвращаясь к своей незаконченной мысли, стоит вспомнить, что если команда Team Blast в данной половине находится в сильной стороне, то... Когда они будут играть вторую половину, там им придется играть уже за слабую. А вот гранд мастер как раз-таки перейдут в доминирующую сторону и, собственно, в обороне играть-то им будет легче. С этой точки зрения можно выстроить уже небольшую, но очевидную логическую цепочку. Команде Team Blast необходимо брать как можно больше раундов, потому что во второй половине им предстоит играть с чуть более повышенной сложностью. Ну, а команде Грандмастер необходимо взять какой-то минимум, который их будет как бы устраивать, да, для успешного начала второй половины. Пауза закончилась, и мы, в общем-то, выезжаем с вами на матч. Готовы мы с вами продолжить просмотр сие действия. И Снайпер, он же сам изи, сразу открывается, вырубая Финдуса. И начало, увы и ах, не очень перспективное. Пауза явно не пошла на пользу. Но тут справедливо... Ни хрена себе Шокфингер. Какие штучки успевает даже сделать игрок вот это Прям замечательно, замечательно. такие момент меня радует. Хороший ваншот с дегла. Это всегда приветствуется. но банан, в общем-то, будет, естественно, принят. Здесь другого варианта просто быть не может. Супер Ялте. Супер Ялте и Мэджикл. А, Три минуса на двоих. Тревис остается один против четверых. На этот раз он снова, кстати говоря, с девайсом. Но теперь у него уже не 30 секунд до конца раунда. Правда, надо понимать, что бомба-то лежит на банане. И вот вы попробуйте за ней еще и сходить. Да? А вы попробуйте не просто за ней сходить, а еще и забрать ее. И вот мне что-то подсказывает, что сделать это будет на самом деле не очень просто. Но если... Трэвис, например, такое затащит, то это будет, безусловно, одни... один из красивейших клатчей, потому что ситуация здесь просто технически, конечно, мертвая. Хороший мув, успевает... Ой-ой-ой, Трэвис как блестяще читает позиции своих соперников. Нужно забирать еще и второго, но нет, пропускает его. Отличная наводка, минус Дрейк. Ну, двоих еще надо забирать. Тут, конечно, Тимбласт уже отдадут только в том случае, если сами пойдут прессинговать оппонента, и мне кажется, конечно, что такого быть, по идее, и не должно. Бро, когда будет узбекский э, чемпионат? Нурбей, приветствую, я, к сожалению, не осведомлен. Вероятнее всего, даже и не смогу ответить, э, даже через какое-то время, потому что человек, отвечающий за проведение данных турниров, ну, попросту пропал куда-то. И да, Нурбей, если вы еще раз напишете это сообщение, то, увы, я вас забаню. Предупрежден, значит вооружен, как говорится, да? И если вы считаете должным спамить одну и ту же фразу, то будете нести за это справедливое наказание. Тем временем Team Blast выигрывают пятый раунд и вырываются вперед. Проблемы нарастающим темпом появляются у команды Грандмастерс, потому что, собственно, это уже пятый раунд к ряду, который они отдают своим соперникам. Но экономика там где-то приблизительно около нулевой, но на какие-то все-таки девайсы по-прежнему хватает. Однако, если и этот раунд гранд-мастер отдадут, вероятнее всего мы увидим очередной экономический. Но так это или нет, давайте посмотрим. Все-таки Энтри у Бласт и опять же у них из-за этого становится чуть больше шансов на победу в раунде. Мало того, что сильная сторона, так еще и численный перевес. Минус от Дрейка. Ну и как вам вот такой поворот? Погибает БХ, отличный хедшот. Оформляет Меджикол это уже, кстати говоря, второй минус от него в этом раунде. Сайлекс отправляется на поиски соперника и находит Шамбо. Вот такие печальные истории. Канал Фортуна приветствую, да, я конечно же все помню. А, Тревис, а... ну, вот, собственно, да, какие красивые ваншотики прилетают, а? Тревис магиот, умеет и магиот. Что же дальше будет? Дальше нужно убивать еще четверых. Ну, какая-то информация по Тревису уже в любом случае проехала. Трэвис здесь справляется с перестрелкой, забирая самизии. Но, к сожалению, остается здесь тюхл с поинтами. И это уже, в общем-то, ставит крест на раунде. Скорее всего, уже теперь никаких о каких речи и не пойдет. Потому что, ну, сбоку находится соперник. Трэвис не включает, к сожалению, паучье чутье. И таким образом получает в ухо от оппонента. Ну, а счет на табло становится 6-4. Опять же, очень и очень неприятная позиция, в которой сейчас находился Трэвис. Соперник мог открыться со спины. Соперник мог выйти из ребер. Соперник мог выйти с винта. Да откуда, по сути, угодно. И вот какую сторону выбрать, да? С какой стороны ждать соперника? Не разорваться же ведь... И, увы, увы, и ах, тайминги сыграли злую шутку с э, игроком команды Grandmasters. Ну, сейчас посидушки-восидушки, так скажем, у команды Grandmasters э, на, э, на позиции под ямой. Ух ты, БХ, какие <coughs> жесткие, хлесткие хедшоты раздает Тэка Но Текнайн штука, конечно, замечательная. Однако м на дальней дистанции, конечно же, в разы будет профитнее, чем чем любой пистолет, и это, по-моему, конечно, очевидно. Сайлекс перед смертью успевает забрать одного из оппонентов, но далее поступает размен и теперь 3 в 2. Опять же, численный перевес сохраняется за командой Team Blast на протяжении практически всех последних раундов. Грандмастерс выглядят как команда, увы, ах, которые сейчас вынуждены догонять им. Конечно, очень хочется догнать соперника, но вот как... Как догонять, когда Мэджикл просто открывается в спину и одним спрейдауном спутывает практически все карты команде грандмастерс. При этом Бэйкс, конечно, успевает поставить бомбу, но Супер Хьялта сейчас дождется Мэджикла, и в паре они, по идее, конечно, должны оформлять ретейк. Ну, либо Бэйкс покажет нам чудеса Аима и сейвового стиля атаки, потому что, ну, 22 холспойнта заканчиваются, в общем-то, при перестрелке достаточно быстро. Ты как думаешь, кто победит? Я, честно сказать, не знаю. Я с командами не знаком, поэтому не стал бы высказывать никаких предположений. Ну, здесь под покровом Смока пытался сейчас дефьюзить бомбу. И, по всей видимости, да, уже, к сожалению, игрок обороны не успевает. ПХ максимально саевовенько сыграл. Не полился до последнего момента, открывшись на самых максимально поздних таймингах. Затащил. Затащил, да, понимаете? А, так, канал Фортуна. Значит так, многоуважаемый вы мой. Вы сколько раз написали одно и то же предложение? Три. Вот только не иначе, как несколько минут назад. Да, ну вот, собственно, Витя... Витя правильно сделал, да, потому что я уже предупреждал сегодня. В чат не спамим одно и то же сообщение вообще ни в каком виде. А вы пятиминутный банчик теперь получаете за ваш спам. Не забывайте, в чате есть модераторы и... Собственно, в чате есть правила: спамить нельзя, спойлерить итоги нельзя и так далее Ну и ведем себя максимально дружелюбно, так скажем Бесик приветствую Ну что ж, 4 в 4, команда Team Blast по-прежнему впереди Но наконец-то Grandmasters удалось прервать винстрик своих соперников которые, между прочим, насчитывает 6 матч-поинтов Это вообще как бы совсем-совсем не шутки Гоу, Александр, добрый вечер. Любителям 1.6. Привет. Радок, приветствую вас. И приятного вам просмотра, если будете находиться на трансляции. Ну а пока что у нас наконец-то численный перевес. Впервые, наверное, чуть ли не за этот матч уходит на сторону команды Мастерс, Ну а благодаря стараниям Шаба он закрепляется. Теперь точка Б абсолютно пуста. И два игрока обороны либо обречены на сейф, либо на ретейк. Все, конечно, опачки. Здравствуйте, Трэвис принимает наглого Сайлакса, который. Думал, что перехитрит, да? А ведь Сайлекс действительно думал, что я сейчас просто резко такой выбегу и резко заберу типа, который сейчас там накидывает гранаты. Но этого не произошло. Сработал Тревис, и реакция его в данном моменте не подвела. Буду, но боюсь недолго. Ну, учитывая счет, первая половина уже близится к своему завершению. В общем-то, поэтому неудивительно, что вы здесь не пробудете долго как минимум в силу того, что матч скоро закончится. А хотя, может, не скоро, кто знает. Вдруг там овертаймы, все дела, и троллюлю, и траля-ля, и так далее, да? Сам Эзи, э, сейвит свою МК, и что самое интересное, вокруг него практически толпами бегают игроки команды Grandmasters, но так никто его там и не нашел. 6-6, дорогие друзья, временный ничейный результат, коллектив Team Blast. Держат пока что марку, но Грандмастерс, как я считаю, и так уже для атакующей стороны забрали большое количество раундов. Вторую половину им будет однозначно комфортно играть. Теперь Бластом нужно забирать, ну, по-хорошему оставшиеся три, выходить на 9-6 и, ну, надеяться, да. И остается только надеяться. Печально, когда вы находитесь в ситуации, в которой, кроме как затащить... На волевых ничего другого не остается. Мэджикл сбривает шокфингера Это второй раунд, прошу прощения, второй минус в раунде от э, данного игрока. Ну и 4 в 3 вновь тимбласт в большинстве. Но большинство это еще опять-таки нужно реализовать. Да, есть один лишний игрок, но ведь номинально этот один лишний игрок может и не внести никакой импакт, в общем-то, в проведение раунда. Банально потому, что выберет ненужную позицию, да, так скажем. То есть его можно поставить куда-то в закрытую, где он очень будет долго участвовать в, перече... в перетяжке, прошу прощения, и тогда, в общем-то, смысл этого лишнего игрока. Но на данный момент атака все-таки принимает решение сменить вектор своей атаки. И устремить свой взор на точку А. Трэвис здесь в первых рядах будет, судя по всему, открывать э, вместе со своим товарищем по команде со снайперской винтовкой, между прочим. Э, то есть это шабу. Будут сейчас пытаться открыть. Ребра. Сам Изи остается с 19 хелспоинтами, но БХ погибает. И тут опять же уже не выглядит раунд как раунд, который, к сожалению, можно забрать. Да, здесь, увы. Но надо смириться с тем, что одного тревиза не хватит. И в этой перестрелке ему уже не повезло. 7-6. Тимбласт снова врываются вперед. Привет, очень прикольно озвучиваю. Шалекс Плей, приветствую вас. Большое спасибо за похвалу. Я очень рад, что вам нравится. Простите, дорогие друзья. Экономика не совсем сильно треснула у коллектива Grand Masters, однако, как вы видите, да, там 150, 300, 750, в общем, плачевненько все с деньгами, не в пример команде Team Blast, да, у них там только у Супер Хьялты более-менее все плохо, у остальных же, я считаю, ну, абсолютно нормально по деньгам, но тут, опять же, слишком много... Вопросов, которые нельзя упускать из виду, да, то есть, даже наличие денег на предстоящий раунд далеко не всегда могут что-то вообще поменять в сложившейся ситуации. Вы видите, что вообще происходит, а? Шабу со снайперской винтовкой и Финдус явно не намеренный уступать в этом раунде. БХ перестреливает Суперхъялта, но попадает под размен от Бэджикала. Однако и тут успевает появиться снайпер команды Грандмастерс, и это минус от Шабо. Дрейк последний, кстати говоря, тоже на снайперской винтовке. Но он отправляется в КТ-респаун, дабы принимать там соперников на точке Б, да, как вы можете заметить по действиям Дрейка. Он, в общем-то, правильно делает все, да, но Шабу все-таки Шабо. Шаба в этом раунде настреливает 3 кила и приносит победу в данном раунде. Ну а на табло 7-7, временный ничейный результат. И, разумеется, последний раунд первой половины принесет какой-то из команд минимальный перевес по взятым раундам всего-навсего в один матчпоинт. Но кто эта команда... Пока предположить сложно. Однако, если будем опираться, опять же, на экономику, то видно, что у команды Blast с деньгами все чуть-чуть похуже, чем у их соперников. Ну и размены говорят нам о том же самом. 4 в 3 для команды Grandmasters. И, видимо, под точкой Б. Ой, практически. Ой, практически второй раз. Ну, ну прям не везет Финдусу. Попытки прострелить ни разу успехом не увенчались. Пуля до оппонента не долетает, потому что, ну, все время куда-то не туда стреляет. Сам изи. Минус Шок Фингер. И Финдус, расстрелявший целую обойму со снайперской винтовки, абсолютно непонятно. Куда, Тревис? Ну почему же не включается все сразу? Почему же все нужно сходу нажимать руками? Черт возьми. Почему игра решила, что интереснее будет посмотреть? Спина, Тревис, спина. Там Цайлакс просто на шифте. Все это время приближается, и да, все-таки Тревис погибает. Очень прискорбный результат, но Сайлакс остается 1 на 1 против снайпера, который в позиции со снайперской винтовкой, ну, по-моему, просто не имел права даже промахнуться. Как результат, 8-7 в пользу коллектива Грандмастера, атакующая сторона все-таки реализована на все 100. Победа в первой половине, перевес по взятым раундам, я считаю, Грандмастерс первую половину начали, ну, идеально. Привет, Саня, добрый вечер. Саня, узбекистанский 1.6, Counter-Strike турнир нету, что ли? Нету, к сожалению, Расул нету. Вроде должен быть, но вот все никак не начнется. Надеюсь, появится. Что ж, дамы и господа, второй пистолетный раунд уже в самом разгаре, и Тим Blast принимает решение достаточно быстро забегать в ребра. Не скажу, что это плохое решение, тем более, как вы видите, игроки обороны уходят в чуть более закрытую оборону для того, чтобы более комфортно осуществлять прием, но тек Nine в руках Супер Хьялты тут просто без шансов. Увы, приходится расписаться в своей беспомощности команде Грандмастерс, потому что выбивать такое, мне кажется, уже будет, ну, прям нерезонно. Минус от BX, и это единственный минус, который пока что игроки обороны осилили сделать. Отличный хэдшот от Сайлокса, ну, вот прям сверхуверенный и сверхкрутой. БХ получает по мордасам от Дрейка. И от 7, э, простите, 8, 8, дорогие мои зрители, временный, очередной временный ничейный результат. Первая половина закончилась, а как итог ничего в матче по сути не поменялось. Да, Грандмастерс вроде бы теперь в сильной стороне, но без экономики, да, придется играть на пистолетах. Однако мы с вами помним, как те же самые Грандмастерс начинали вторую половину. Взяли 4 раунда, а дальше 6 отдали. Но во второй половине это уже, конечно, немножечко иначе выглядит. Если вы берете 6 раундов, простите, 4, а потом отдаете 6. Так это уже там 14-й раунд у соперника маячит. 14-й это совсем не 4-й. Сам Изи. Минус смак 10-го. Ну и, конечно, поставлена бомба на точке А. Очень большая толпа игроков обороны сейчас находится. Близ! Близ зелени. И только БХ удается сделать минус по Сайлоксу. Это единственный минус. И, судя по всему. Сейчас либо погибнут остатки игроков обороны, либо засейвят хоть какой-то выбитый девайс с того же самого Сайлекса. Но за девайсом сбегать не удается, поэтому шаба сейчас, в принципе, станет легкой мишенью. И да, дорогие друзья, так и происходит. 9-8. Тимбласт вырываются вперед. Качели сегодня прям, ну, увы. Увы, не останавливаются. Сложно даже сейчас определить, кто сильнее. И у кого больше шансов на победу в этом матче. Но наше дело все-таки смотреть за матчем, да, а не анализировать его. Анализом пусть занимаются люди, те, которые должны анализировать э, матчи других игроков. Ну и сейчас мы с вами видим достаточно стандартные позиции у Грандмастер. Двое Б, трое А. В общем-то, все по дефолту. Не стали здесь придумывать велосипед на первом девайсном раунде игроки коллектива GM. Но вот Team Blast... Опачки, здравствуйте Мэджикл в дымах где-то нашел э, Финдуса, я не понял, как это Произошло, но это произошло С этим надо смириться, хотят Этого игроки команды Грандмастерс или нет Однако, своевременная перетяжка Возможно, что-то да изменит в этой ситуации Трэвис делает даблкил Суперхъялта Отвечает минусом, пошел к Фингеру Ну, точнее, был, до да, сначала минус от Шокфинг Пошел к Фингеру, ну, вы поняли Короче, ладно, это не имеет никакого Значения, Трэвис снова в дымы пытается Настреливать и попадает на половину лайфба. Баров Дрейка. Бомба, кстати, установлена и уже вовсю тикает. Поэтому игрокам обороны стоит пошевеливаться. БХ забирает супер. Трейвис И все-таки замечает Дрейка. Я уже прям просто сейчас начал переживать, дорогие друзья. Думал, он не обернется. Но он все-таки заметил краем глаза мелькнувшую модельку соперника. The bomb has been defused, и это 9-9. Очередной елки-палки, ничейный счет. И в очередной раз ничего не понятно. Матч, действительно, адекватной оценке не поддается, но не поддается он адекватной оценке только лишь на данный момент, потому что, не будем забывать, да, нюанс, важнейший нюанс, то, что грандмастер взяли только один раунд во второй половине, однако они его взяли на первом девайсном раунде, да, это уже многое, в общем-то, может изменить. Потому что до этого они проигрывали раунды, не имея девайсов. Ни хрена себе какая плюха Дрейка. Жесткий хедшот по БХ, а следом еще и Шаба погибает. Вот что-то я, по-моему, перехвалил, да, кого-то. <с triste> кого-то я явно перехвалил. Меджикл получил по голове от Финдуса и по-прежнему численный перевес. Как и практически всю первую половину сохраняется за командой Тим Пласт. Тем не менее, Тревис успевает забрать одного соперника. Парочку, прошу прощения, парочку соперников Кажется, нет Что я могу уже посмотреть, да Парочку соперников перед смертью успевает забрать И у нас равный ретейк 2 в 2 С P90 просто шок фингер забегает И вместе с Финдусом Парадоксально, но Оформляют ретейк, дамы и господа P90 Вот просто P90 Решил отчасти итог этого раунда Потому что если бы не «Шокфингерс» если... с его P90, у него не было бы такой возможности в наглую забежать в точку. Согласитесь? <coughs> простите. И я думаю, это очень и очень очевидно, что команда... Точнее, простите, не команда, игрок. Игрок, играющий с калашом, будет играть чуть более сайвово, чем с P90, ведь калаш жалко потерять. А вот P90 вообще по барабану потерял и потерял. Опачки, здравствуйте! Прием. Пламенный прием от команды Grandmasters. Там и дымами накрывают, и греют хаешками. Ой, какая хае прилетела. Интересненько. Я дабл Сразу с хаешки минус от финдуса. Минус сколько? Минус три от финдуса и два фрага от Шокфингера, если я не ошибаюсь. Прошу прощения, мог не заметить, но прием точки Б, в общем-то, получился, на мой взгляд, вполне себе успешным. Таким. Нехитрым образом, команда мастер получает небольшой зазор по раундам. То есть, где-то они могут э, сыграть не совсем качественные за счет этой БХ <laughs> просто не пустили с меда никуда. Ну, просто ск сказал ему тиммейт: стои здесь, стои, елки-палки. Так только я мог сказать. Стой, конечно же, они а стоит. Ну, ладно, сути не меняет. Супер хялта короче, подставился сейчас под вражескую снайперскую винтовку и был таков. Кстати, снайперских винтовок у команды Грандмастер на секундочку аж целых три И я считаю, это, конечно, огромный избыток, переизбыток снайперских винтовок Не нужно столько их брать совсем Потому что, ну, просто это бешено срезает мобильность с uh, обороняющихся звеньев Которые должны, в общем-то, быть мобильными В случае быстрых перетяжек, Тревис... Даблкил, и тут неожиданно появляется Мэджикл, который забирает Тревиса, который, в общем-то, ни о чем не подозревал в этот момент. Он не думал, что ковры уже заняты игроками атаки. Но все на самом деле происходит именно так. Немножко кривоватый дымок сейчас прилетел, и из-за этого кривоватого дыма рискует сейчас игрок атаки погибнуть, благодаря тому, что снайперская винтовка все-таки тут... Попадет с огромной долей вероятности. Но бомба установлена, и пока что снайпер не может реализовать свое АВП. Ну а Шабо, также, кстати говоря, со снайперской винтовкой, э, отправляется на ребра. Собственно, с двух сторон будут пытаться зажимать э, точку игроки обороны. Я не знаю, насколько успешно у них получится это сделать с АВП, но мне кажется успеха здесь не будет от слова вообще. Дрейк, отличное попадание по БХ. -у. Шабо! Вот это шабище! Выбросил снайперскую винтовку, хитрец подобрал автомат Калашникова, еще и бомбу успел раздефать. Вот это молодец. А успеет ли Авик засейвить? Ну просто перфект. Просто перфект, дамы и господа, еще и АВП в следующий раунд перетащил. Айда шаба, айда красавчик. К слову, вам же наверняка интересна статистика. Вот и она. 22 на, а, на 0 и на 11 статистика Тревиса. У команды Grandmaster И Magical 21.3.11 э, Статистика его у команды Team Blast Шабо Едва ли не простился С своей жизнью Благодаря хорошим флешечкам Качественным флешечкам Но повезло И это самое главное и это самое главное, осталось-то, однако, 15 хп, и этого вот прям очень-очень-очень мало Но под точкой Б появляются сложности, и заключаются они в том, что там остается пока только лишь Финдус э, Финдусу затащить такое, я думаю, не будет на самом-то деле сложно Плюс к нему уже на перетяжку успевает э, прийти БХ, который здесь опять-таки благодаря кривому дыму Получает нихреновенькое такое, э, так скажем, окно, в которое можно настреливать. И вот он начинается прием. Финдус вместе со своим товарищем по команде БХ делают по фрагу. Тревис же в это время охраняет точку А. Но это занятие малоперспективное. На точку А никто открываться в этом раунде не планирует. Последним. Ах, простите, не последним Два игрока атаки осталось Супер даблкил И вот он тот самый Трэвис, который до последнего ждал оппонентов на точке А И, возможно, даже немножечко затянул Но, может быть, сделает ретейк Почему нет? 37 и 24 хп Это все-таки не 100 и 100 Перестрелки здесь можно и даже нужно выигрывать Но, конечно, позиционные игроки атаки такое проигрывать не могут Потому что, ну, и перекрестный огонь, собственно, есть, да и бомба стоит совсем как бы не под гробы, да, под фонтан. Это уже, собственно, тебя просто с хелпы будут расстреливать и наказывать. Ну, беги уже, куда не беги, да, здесь максимум можно только забрать соперника, и все, да. Не позволяет засейвиться своему визави товарищ с ником Трев... Тревор, хотел сказать, простите, Тревис. Ну, а на табло 12.10. Увы и ах... Но команду мастер немножечко потеснили. Немножечко. В плане как денег, так, собственно говоря, и в плане... Взятия раунда. Теперь э, расстояние немножечко, по всей видимости, будет уменьшаться. Ну и это, опять-таки, обусловлено тем, что Юспы. Потому что без девайсов решили сыграть данный раунд Грандмастерс. Хотя частично бай мог бы быть. Но я полностью согласен лично. Зачем здесь этот... Э... Кривой перекошенный байраунд с каким-то количеством фармилок и с каким-то количеством невнятным а, нормальных девайсов. Тем более, как вы видите, достаточно неплохо получается у грандмастеров отжимать девайсы у своих соперников и даже выходить еще и в численное равенство. Сайлакс вместе с Мэджикалом остались против Шокфингера и Финдуса. Ну, собственно, бомба-то установлена и далее вы видите ретейк. Который, по идее, ну, должен быть. Я не вижу смысла от него отказываться. А вот теперь уже есть смысл отказываться. Потому что, возможно, калаш в следующем раунде сослужит чуть более полезную службу, нежели сейчас. Ну и прям под Сайлокса. Ой, какие тайминги! Ну, потерялся там в дымах просто игрок обороны. Просто заблудился. Бедный Шокфингер. Не сумел найти все-таки сток сена, на который ему удобно было бы запрыгнуть. 12-11. Все медленно, но очень уверенно, дамы и господа, близится к каким-то овертаймам или к каким-то сложностям непонятным. Но, однако, до сих пор, при даже учете того, что 24 раунда позади, нельзя выделить прям вот стопроцентно какого-то сильного игрока, сильную команду. Все ребята играют, ну, прям просто на пике своих возможностей. Ну, и, собственно, фраг-лидеры команд, естественно... Играют еще более результативно. БХ забирает Суперхъялта. И это не размен, дамы и господа, как вы можете заметить. До этого игроки обороны не погибали. Трэвис поджимает Мэджикала. И все перестрелки на коврах, в общем-то, выиграны командой Грандмастерс. Витя скандирует ТБТБ. ТБ". А, ну, в принципе, да. Витя еще перед началом матча говорил, что будет болеть за команду Тим Бласт. Непонятно почему, но, видимо, из-за названия. Потому что Витя очень не понравилось, что команда Грандмастерс назвали себя Грандмастерс. <laughs> да, Витя? Тем не менее, пока что Грандмастерс лидирует. И это факт, с которым нужно научиться жить. Сайлекс забирает шабу. И это позволяет игрокам атаки а зайти на зелень. То, чего допускать было, в общем-то, нельзя. Абсолютно абсурднейшая аркада сейчас от Шокфингера. Неуместная ни в коем образе. Но факт снова остается фактом. Потерянные. Ну, ладно, что уж здесь думать-то, да? Стандартнейший раунд сейчас реализовали. Тим Blast. Получили контроль над зеленью и через зелень прошли на точку Б. Все правильно, все грамотно и красиво. Минус от Дрейка. Погибает э, Финдус. Вместе с Трэвисом остается BX. Оба они будут выбивать точку с разных позиций, кто-то с банана, кто-то с хелпы, но так или иначе игроки атаки к этому, по идее, должны быть готовы. Дрейк хедшот ставит Тревису, и Бейкс последний тут уже, конечно, ничего не светит. <свес> Хитрый БХ все-таки добил Дрейка, не позволил ему покинуть точку, но 12-12, сколько бы не хитрили игроки команды Грандмастерс, это не помогает выигрывать раунды, а действия все-таки нужно проводить те, которые приводят к какому-то удовлетворительному итогу, да, то есть где есть победа в раунде. Если при поставленной бомбе просто тупо ничего не делать, то это просто тупо приведет ни к чему, это приведет к поражению. БХ! Вот так вот просто. Вот я же говорю, иногда не нужны нормальные девайсы, иногда надо брать какое-нибудь, простите меня, говнище. Просто для того, чтобы не бояться умереть в случае чего, и это позволяет делать фраги по большей степени. Ну, я не говорю, конечно, что 5-7 говнище, нет, ни в коем случае, это вообще один из моих любимых пистолетов в Counter-Strike Global Offensive, поэтому это просто вариативно. Ну, типа, иногда не мешает взять P90 и попробовать с него затащить, потому что с ним вы максимально мобильный, Трэвис! Не попал в первого, зато очень красивый и сочный хэдшот залепил Дрейку, но, увы, опять же погиб. А что это означает? Что это означает, дорогие друзья? Что снова действия команды Грандмастерс, увы, профита никакого не возымели Фактически, но ну это было экономически, ладно, давайте уж, что тут По фактам разговаривать будем, когда девайсный раунд посмотрим То есть данный раунд, 27 й раунд этой встречи и обе команды при автоматах Теперь борьба уже будет плюс-минус равная Шокфингер на стрельчики, на стрельчики, но здесь позицию, конечно, нужно отдавать. Лезть ни в коем случае нельзя, иначе просто игрок обороны рискует своей собственной жизнью. Ну, Дрейк бесподобен. Уже в который раз хочу выделить Дрейка. Тревис, наверное, один из немногих игроков команды Грандмастер, который способен его был бы перестрелять. И все-таки перестреливает Дрейка, но гибнет от рук Сайлокса. БХ и Шаба вдвоем. Снова бх Самый, наверное, елки-палки. Живучий игрок команды Grandmasters. Он постоянно с кем-то вдвоем остается. Только тиммейты всегда меняются. Ну и 3 в 2. Кстати, ретейкать пошли, посмотрите, полностью проигнорировать, проигнорировав ребра. Сайлекс. Ну вот вам прям какой-то печальный расклад вещей. 14-12. Тим Бласт приближаются к раундам, которые очень и очень важны на перспективу для взятия матча. Потому что достаточно взять лишь 15-й раунд, и сопернику уже не выиграть в основное время. Только лишь, дорогие друзья, победа вполне себе может быть доступна. Когда? Правильно, на овертаймах. Но никто никогда не захочет в трезвом и в здравом уме Разыгрывать овертаймы И, как следствие, грандмастерам нужно потеть уже сейчас Чтобы не отдать 15-й раунд А там, как вы можете заметить Финансы поют романсы И романсы эти очень и очень прискорбные и печальные Потому что Трэвис на Дигле Есть МКУ БХ, Шокфингер, увы, уже убит Ну и МП-9 вместе с Фамасом, Ушабой и Финдусом Ну, типа, не самые качественные, конечно, девайсы Однако, смотрим... Глазами БХ на сложившуюся ситуацию. Здесь прессинг точки Б. И куча-куча. И очень массивная такая вот прям кучка раскида сейчас прилетела. БХ забирает первого. И не видит в упор. Елы-палы, второго. Серьезно, ну как такое может твою же налево быть? А не знаю. Как-то может, как-то может. Ну что, прилетает дымочек на хелпу, ситуация 4 в 2, уж очень, к сожалению, моему величайшему не верю в ретейк, и да, нет никакого ретейка, и быть, в принципе, по всей видимости, не могло. 15-12 в пользу коллектива Team Blast, матчпоинт. и единственное, что способно спасти команду Grandmaster от поражения в основном времени, это, само собой, 3 раунда к ряду. То есть винстрик. То есть винстрик, хочу обратить внимание, с достаточно посредственной экономикой. Ờ... На 28-м раунде встречи складывается такая ситуация, в которой, ну, 2 МП 9 и скаут. Во многих ситуациях это просто как бы похороны. Но Финдус, как вы видите, не настроен проигрывать этот матч. Сайлекс не успевает спасти Мэджикала от гибели, однако дает и размен за него, и следом еще один минус. Но... Все вроде бы и неплохо у Тимбласты. Можно бороться за победу в раунде. Хотя как за, -за нее на самом-то деле бороться, если Дрейк в это время гуляет где-то в доме на точке А? Зачем, черт возьми, когда только что была выбита точка Б? Сломя голову, нужно было нестись именно туда и просто пытаться играть удержание этой самой точки. Ну а здесь, конечно, теперь Дрейк открывается под Тревиса, который выбивает с него бомбу. И за минуту до конца раунда команде Тимбласт предстоит теперь... Доказать, что они недостойны проигрывать этот раунд, но нет, увы, ах, своими абсурдными действиями в данном раунде. К сожалению, они подпи подписали себя прям вот на отдачу 13-го раунда сопернику. Да. Это 15-13. И ни много ни остается максимум 2 раунда в основное время. Ну или один в случае победы коллектива Team Blast. Я даже не берусь предполагать. Что будет дальше и как все это будет выглядеть? Кто окажется сильнее? Будут ли овертаймы? По барабану. Но матч, конечно, да. Матч, конечно, прям жесткий. Ну, ошиблись, Тимбласт. Увы, ах. Все мы люди, все мы можем ошибаться. Финдус решил даже не пользоваться своим скаутом и просто с П. 250-го э, насажал в голову оппоненту. Дрейк, еще один минус. 3 в 4 ситуация с перевесом для атаки. И попытка поставить бомбу, естественно, не может быть неуспешной. Тут, как бы, других вариантов, в принципе, не дано. Ретейк. Ретейк, естественно, будет. Кто здесь будет сейвиться? Ну, мне кажется, это надо быть совсем неадекватным человеком, чтобы при таких ситуациях уходить на сейв. Мэджикл забирает шабу и... Трэвис вместе с БХ остаются в парном выбивании. Дрейк забирает БХ и последним остается в живых. Только лишь Трэвис, но, увы, Трэвисов все-таки убивают, дорогие друзья. И матч на этом подходит к своему логическому завершению. Тим Бласт становится победителями, ну а статистика на ваших экранах. Сумасшедшие 29 на 17 и 29 на 16 настреляли Трэвис и Сайлакс. Ребята сыграли свои... В своих командах просто, по-моему, на пике того, как можно было сыграть. Сыграно действительно очень круто и результативно.